Четыре аккорда Первый FM 2 Второй E Третий D И четвертый cds Значит, играется припев Самый простой бой Это бой шестерка Два раза вниз Два раза вверх Вниз вверх И так играем каждый аккорд Второй вариант это перебор. На первый аккорд играем 6 бас, 3-й, 1 2 вместе, и опять 3 И так повторяется два раза. Дальше мы играем аккорд Е, и играем то же самое. 6 бас, 3 2-я, 1 вместе, и 3 тоже два раза. После этого аккорд D. 4 бас, 3 2-я, 1 вместе, 3 Играется то же самое два раза. И последний аккорд это C диез. Можно взять C диез 7 вот такой аккорд. Такой. как вам удобно либо такой либо такой все равно и тот и тот хорошо звучит это вариант был с бар бой который играется посложнее, звучит так в медленном темпе звучит так вниз-вверх глушение и вверх это вот первая часть боя далее мы играем вниз-вверх вниз-вверх Еще раз и в конце играем глушение вниз вверх-вниз-вверх вниз, вверх. в медленном темпе звучит так еще раз в медленном темпе далее аккорд е Так, если вы хотите сыграть эту песню без барре, значит мы должны поставить каподастер на второй лад. Зажимаем бары на втором ладу, безымянный палец ставим на четвертый лад первой струны, играем эту ноту четыре раза. Затем мизинец идет на пятый лад, дергаем четыре струны вместе с шестой. То есть шестая, третья, вторая, первая. Сыграли, мизинец убирается И играется два раза баррэ Затем опять ставится мизинец Опять два раза играется вот эта нота На втором ладу И у нас получается вот так вот. Далее мы ставим баррэ на четвертом ладу Зажимаем полностью указательным пальцем Можно даже зажать с пятой стороны Не обязательно шестую зажимать Но я вот шестую зажимаю, уже привык Играем пятая, четвертая, третья, вторая и дергаем первую струну четыре раза. Смещаем на пятый лад. Играется пятая, третья, вторая, первая. Потом вторая, зажатая вот здесь мизинцем, два раза дергаем. Опять первая, вторая два раза, первая, вторая и обратно иду вот сюда, откуда пришел. И получается вот так вот. достаточно тяжело потому что рука уже отваливается если долго играть в темпе звучит так можно добавить еще бит на свое усмотрение А теперь как играется без баре. Значит, мы ставим кападастр на второй лад. Я сейчас покажу аккорды, которые играются без баре. Любым пальцем, вторым, третьим Играем четыре звука Далее ставим аккорде ЕМ e ну, Мне удобно так играть Я сдергиваю палец играю бой И сдергиваю палец Можно играть Вот ну, так вот удобнее, когда играешь Такой хаммер он То есть сдергивание левой рукой И здесь то же самое на аккорде С Мы берем полностью аккорд и мизинцем сдергиваем Потом на этом же аккорде мы дергаем первую струну Четыре раза И потом опять играем Граем аккорд Сдергивание И потом первую открытую Можно вообще боимся сыграть. Потом четыре раза играем первую струну и тут опять сдергивание. То есть играю аккорд, сдергивание и опять аккорд. Здесь стараюсь приглушить первую струну. То есть я делаю это вот этим указательным пальцем. И у меня звучат вторая, третья, четвертая 5 пятая. Так, теперь по аккордам. Первый аккорд и М. больше шестерка сыграть аккорд D, аккорд C и аккорд H7. Ну, кстати, вот э, в самом куплете можно играть даже вместо аккорда вместо аккорда H7 можно играть аккорд D. Дело в том, что аккорд D иногда заменяется на аккорд H7. Даже не то, что заменяется, просто э, иногда бывает так, что аккорд D Играется как H7, то есть по сути они звучат даже похожи немножечко друг на друга То есть это звучит немножко лирично Такой аккорд романтик, а это звучит так надежно Ну вы сами решаете, если вам нравится играть H7, можно играть H7, либо можно остаться на аккорде Но в припеве играется именно четыре аккорда Это E, M, D, C и H7 Хотя можно и сыграть D Если вам тяжело играть H7, то можно остаться на D точно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, на какие песни вы хотели бы увидеть разборы. До новых встреч. Пока-пока.